Я знаю, давно меня не было, но на это есть свои причины. Я готовлюсь к соревнованиям и вообще не было желания ничего делать из-за моего морального состояния. Но я думаю, вам пофиг, правда, и я хочу показать вам, что же все-таки я нашел по GTA, и что откроет всем глаза. Помните, нам говорили разработчики, что вы найдете решение тайны и там не будет джетпака. Там будет немного другое, то, что вам всем понравится. В общем, мы это нашли. Садитесь поудобнее и слушайте. Стар очень хорошо делают игры, вы в этом можете убедиться сами. Так, в играх, да, города точные копии реальных городов, в которых есть машины и все остальное. Да, логично. Но, в чем самая большая загвоздка? Это пародии на современный мир. Вы скажете, что? В смысле пародия на современный мир? Ну, как бы вам так сказать. Это точная копия современного мира, современных машин и людей. Правда, прикольно? Ну, я думаю, вы это знали культ альтруистов это пародия на культ судного дня в игре, который готовится к концу света, вы помните в одном из видео я вам про это как-то говорил помните же или нет ну ладно, по-любому не помните очень много людей в интернете говорят о судном дне, что он настанет, скоро и так далее, и вон на улицах стоят бабушки, которые говорят, что поведай в бога, потому что наступит конец света, но это не важно я хочу вам напомнить один день, который напугал очень-очень много людей за один раз, помните календарь и когда он заканчивается То есть когда он закончился Дата 12.21.2012 Я уверен вы помните эту дату Ну если вы тогда не родились естественно Про конец света в тот день говорили не только в соцсетях А и на улицах, а еще и в школах И в университетах, да где -то только они говорили про это Ах да, вы знали что GTA 5 Разрабатывалась именно с 2005 По 2012 год Это очень занятно и не будет тяжело догадаться Что компания Rockstar воспользовалась Этой массовой истерии и добавила пародию На этот судный день в GTA Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Одной из самых популярных теорий в GTA был миф о самаритянских письменах. Так говорилось о ящероподобных людях с Ануаки. Они пришельцы из планеты Небиру. Я уверен, вы помните эту планету, про которую все говорили, которая пролетает над Землей каждые три с половиной тысячи лет. И когда эта планета приближается к Земле, на ней вечно происходят какие-то катастрофы. Помните послание, которые мы находили на радиовышках? В одной из них гласилось «Начините здесь, наш дом созвездия Эпсилом Валапас». А, да, кстати, если вы не знали, это две звезды, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга, и запомните, что они обе красные. Если честно, я сам такого не знал, и впервые такое слышу, но я погуглил, и действительно такое есть. Эпсилон в Прогуглите. А, да, там еще говорится о том, что человека-ящери живут рядом с нами, и они живут на Нибиру, и... И тому подобное. А теперь я расскажу вам о главной загадке GTA 5 и как это вообще связано. И да, это действительно круче жетпака. Рокстары пародируют конец света, который начнется с лагеря альтруистов. Ну как начнется? Они готовятся к концу света. Именно альтруисты, да. Сейчас я вам объясню подробнее. Посмотрите на эти символы. Они все одинаковые и они находятся по всему лагерю. На нем мы видим наше солнце и две звезды, про которые я уже говорил. Есть две концовки, которые нашли в кодах, когда мы должны были зачистить лагерь альтруистов. Мы не должны были увидеть надпись на экране задания про. А на втором, естественно, задание пройдено. М -м, круто, да? Но вспомните старца который стоит на базе альтруистов и смотрит в небо именно он высматривает двойную звезду из системы эпсилон вы все же можете сказать что полностью упоролся но двойная звезда существует в gta точно также ее можно увидеть как и солнечное и лунное затмение вы сейчас увидите как две точки двигаются справа от солнца да вот прям прям сейчас посмотрите я думаю это я сейчас прям вставляю видео и там двигаются две точки двойная звезда точно такая же как и говорили нам в послании альтруистов и на радио радиовышке кстати знаете что с самое страны, когда вы видите эти звезды, облака вечно двигаются справа налево. Да и упоротый маньяк, но это не важно. И даже не важно, с какой стороны вы смотрите, вы все равно это будете видеть. Это нереально круто, да? А теперь еще. Помните, все делали видео о галерее Misamu? Там еще много старых рисунков. И 88-перстный червь нарисован. Вот вам фоточка. Этот червь отображает именно ступеньки. Как ни странно, рядом с лагерем альтруистов есть ступеньки. И чтобы вы понимали, Волдги их было 101, а теперь 88. Я сам прошелся, посчитал эти все 88 ступенек, да и окончены. Видите, вот и смысл всех загадок. Rockstar специально нас водили кругами. Ответ на вечную загадку был очень прост. Нам хотят просто показать, что все, что происходит в реальном мире, отображается в GTA. Да хотя бы вспомните вывеску Голливуд и как ее поменяли там в один день на Голливид, это типа святая травка. И в GTA точно так же в этот день переименовали, как там у них, не помню, Вайнвуд на Вайнвид. Ну вот. В общем, весь смысл того, что нас готовят к апокалипсису Или просто то, что наши миры с GTA параллельны Вот так вот А что вы думаете по этому поводу? Я упоролся Да, но ничего Я наконец-то сделал для вас видео И я очень рад Очень рад <св sometimes> Спасибо, что остались со мной Я вас всех люблю, наверное И вы, наверное, меня любите Возможно, ну, кому я вру Мама меня только любит Ну, ладно Ладно, все Всем пока